Так, давай вот этот кейс откроем. Я думаю, вот здесь бабочка лежит. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Рыбный Супик. И сегодня будет легендарное видео. Потому что сегодня на моем аккаунте находится 400 золотых монеток. И, скорее всего, мы сегодня будем делать золотую бабочку. Да, это случилось, если, конечно же, нам выпадет хотя бы одна красная бабочка. Потому что, потому что я копил... Я копил много месяцев и посмотрите мои накопления. 6 а, бабочек, самих бабочек. И листаем, конечно же, мы дальше. Будущий кейс 21 фиолетовая. А, и, конечно же, где, где, где будущий кейс? 126 синих, друзья. 126 синих. Где вы такое видели? В общем, надеюсь, нам повезет сегодня. из за 400 голды мне выпадет бабочка. И мы будем крафтить золотую. Ну что, друзья, погнали. Сначала кейсики пооткрываем. И бабочка, давай. 400 монеток. Ну, близко, близко, слушайте, Глок. Угу. Ладно, давай, открываем еще раз. И нам выпадает, конечно же. Угу. Золотая пролетела, там еще фиолетовая. И мне, конечно же, синяка. Ну, ничего нового. Так, давай. Ну, как так? Просто как так? Этот кейс меня реально троллит. Я не понимаю. Давай еще один. Да, ну, конечно, ну, конечно, на две пролетела и одна не докатилась. Так, давай вот этот кейс откроем. Я думаю, вот здесь бабочка лежит. Ну, друзья, это дефолт. Я Ванга, я предсказатель, бабочка у нас на аккаунте. А это значит, а это значит, что мы переходим сюда, видим вот это семь просто бабочек. Я, блин, я хочу даже э, в инвентаре посмотреть, сколько у меня ножей. Просто, ну, офигеть офигеть друзья но сейчас этого всего не будет потому что мы переходим сюда будущий кейс и засовываем сюда все подряд просто все вы посмотрите и еще одна бабочка заходим снова где где блин я не вижу а, будущий кейс давай ауги закинем калашик я наверное один оставлю и вот это давай все сюда и еще одна бабочка, друзья. Ну, уже 9. Уже 9. И мы заходим сюда и просто вкидываем вот эти мраморы ненужные. Зачем? Вы посмотрите, сколько мрамора. Из него можно, ну, реально дом построить. Мраморный дом. Так, будущий кейс. Давай, галилочки тоже. Мне столько галилов не надо. Давай, еще. Хопа. Так. А, где, где, где, где? Закидываем еще мрамор. Сколько мрамора, друзья? Так, давай. Эмочка у нас. М -м. Так, я, наверное, это быстренько сейчас сделаю и уже вернусь. Итак, друзья, вот он я, будущий кейс, и мы снова крафтим бабочку, и давай. Ох, блин, я хочу это посмотреть, я просто хочу это посмотреть, ну, офигеть, ну сколько ножей, куда? Ну, сейчас, к, к сожалению, все они улетят, потому что мы переходим сюда, да, наконец-то. И, кстати, у меня по пять их, офигеть. И будем сейчас мы делать золотую бабочку. Я надеюсь, что мне выпадет вот э, вон та беленькая. Ну, на самом деле, я буду играть с любой этой бабочкой, которая мне выпадет. Ну что, давай, дай мне дроп. И да, друзья, просто золотая бабочка, которую я хотел. Это лучший видос, просто устанавливаем. И идем, конечно же, куда мы идем? Правильно, в командный бой и... Ага, так, ну-ка, ну-ка, подожди. Подожди. Ну, меня убивают. Ну, как так? Дай мне на бабочку свою посмотреть. Пожалуйста. И а, офигеть. Это круто. Это очень круто. Боже. Наконец-то. Теперь на моем аккаунте есть золото. Да, я это сделал. Ну, давайте откроем под конец все эти кейсы, чтобы что-то выпало. Блин, и... Если бы еще одна выпала, то это было бы просто капец Так, ну, еще осталось Да куда, ну что, ну они меня троллят, серьезно Серьезно троллите, да? Ну-ка Хм Хм Слишком много золота пролетает Слишком много золота пролетает Давай еще Да открываем а, эти кейсы Потому что мне они уже не так уж сильно и нужны Так, давай Опа так, давайте а тоже откроем. Все откроем подчистую. Так, ага, бабочка пролетает. И давай еще. Первое золото, друзья, на моем аккаунте. Первое. Я думаю, охотиться мы на золото не перестанем. Так как у нас еще впереди Абакан и АВП. Поэтому элитный кейсик нас ждет. Да-да-да. Вот э, тут, если бы честно, я уже хотел бы Абакан, чем АВП, хотя тоже без разницы. Давайте посмотрим, сколько у меня... Ох, ну как она выглядит, а? Ну вы посмотрите. А, посмотрим, сколько у меня а, из... А, как он кейс? Элитный. У меня всего две пушки, но ничего страшного, охота начинается. В общем, друзья, всем спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте. Всем удачи, всем пока.